Агелешки ребят, с вами я, Шермид. Это, короче, вот видео... Ну, короче, поехали из Бедра, Балайнира, и поэтому ой, там и поэтому и мы Нам не хватает Вот ему. На нас нападает. Так, на нас хорошее время. Ой, ой, ой, ой Пойди сюда. Пойди сюда. Пойди Иди сюда. И у нас все. что мы богат. Вот там какие-то зеленки. Поэтому уйдем красного. Потому что они обалдели. Всё. Плюс. Ну, там. Я побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, он побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, Адекватный человек. Мы собрали изумруды. Мы собрали изумруды. Мы она не папа улетел. Папа улетел. Блин, так и нравится лук. Это капец. И никогда так еще не стрелял с лука. Стрелял, конечно, но это было где-то в 2019-18. Это кто по вострелял? Я неужели опять научился стрелять?